Небольшой секрет, который вы, скорее всего, уже все знаете, а если не знаете, то сейчас узнаете, как скрыть неприглядность любого блюда. Где-то, может быть, некрасиво, но, сука, вкусно, поэтому епто, всегда можно использовать зелень. Зелень, а в некоторых случаях кунжут. И вот эти вот все темы, они прикроют недостатки эстетического вида Оно внутри может быть потрясающее, но для, условно, инстателочек не зайдет Но для мужской силы петрушка это всегда хорошо, а для украшения вообще замечательно А если еще и прям красиво, прям замечательно А прям вот наше все